Всем привет ребят, микрофона снова Максим и сегодня я расскажу про новое обновление и как обычно немного новостей и скрытых файлов, связанных с будущим контентом. YouTube душит просмотрами после большого перерыва на канале, прошлое видео рекомендовалось намного лучше, битва выиграна, но война еще впереди, так что перед началом поставьте всего один лайк, подпишитесь на канал и напишите несколько комментариев, это сильно помогает продвижению, поехали. Обновление весит около 25 мегабайт, и судя по всему, привносит несколько важных фиксов и нововведений, которые комьюнити давно ждали. Первое и самое важное это переработка серверных паратабафов и добавление поддержки многоканального трафика. В двух словах, теперь игра сможет выбирать между хорошим соединением и плохим, отдавая приоритет сети лучшему из вариантов. А сам Steam Network Sockets перескочил сразу на три версии с 9 на 12, что в конечном счете должно повысить ваше качество подключения к серверу и соответственно комфорт вашей игры. Также появилось множество упоминаний с добавлением фейк IP и борьбой с релей атаками, что очень грубо говоря работает как маскировка сервака на котором вы находитесь и не дает его так банально задудосить, скорее всего это фикс особого щита, с помощью которого в последнее время намертво кладут серваки во время матчмейкинга. Крайне забавно, что я буквально неделю назад выпускал видео о проблеме серверов и тут сразу же начинаются сподвижки. К слову некоторые из этих строчек появились одновременно и во второй доте на втором сорте, что выглядит крайне подозрительно, так как в Dota 2 вроде как не нужны подобного рода фиксы, так что теперь Dota или даже весь движок Source 2 находится с CSGO на одинаковой 12 версии серверов.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 В процессе повышения уровня вам регулярно выдаются смайлики, фоны, скидочные купоны на игры и увеличивается количество слотов для добавления в друзья. Если у вас на балансе останутся лишние деньги, вы сможете их запросто обменять на ключи для игр в Steam. Также у ребят есть реферальная система, которая позволит вам получать целых 3% от продаж привлеченных вами пользователей. Подписывайтесь на социальные сети Steam Level You по ссылочкам в описании и следите за всеми новостями и обновлениями проекта. После обновления, у множества юзеров перестали конкретно воспроизводиться демки, вместо этого при запуске вылетает данная ошибка, если вам очень срочно надо что-то записать, пофиксить эту ошибку можно откатившись на одну версию назад, через настройки игры в стиме. Однако разработчики довольно оперативно фиксят подобное, так что даже не знаю, есть ли в этом вообще смысл. Также добавили описание заданий на 3 будущей недели операции, из чего можно сделать вывод, что сегодняшняя обнова была как бы проходная и в основном необходимо чисто для того, чтобы у вас через 14 часов разблокировались новые миссии. Помимо обновления, разработчики наконец анонсировали победителей конкурса Грезы и Кошмары, Valve раскошелились и вместо 10 решили сделать аж 17 победителей, каждый из которых получит по 100 тысяч долларов. Важно подметить, что скины 14 из 24 художников будут впервые добавлены в игру, а это очень важно, так как раньше разработчики частенько добавляли скины одних и тех же людей, из-за чего новички перегорали и просто забивали на это дело. С победителями свяжутся в ближайшее время, а сам кейс должен был выйти после окончания операции, однако в сегодняшнем обновлении добавили картинку и фон с кейсом, так что вполне возможно его выпустят и намного раньше. Интересно то, что вот этот чел в твиттере опубликовал скриншот со всеми победителями за несколько часов до официального анонса. Я попытался выпытать у него, как это получилось, но он от комментариев отказался. Скорее всего, ему удалось найти какой-то скрытый поисковой тег в воркшопе и отсортировать победителей. 18 ноября в твиттере поднялась буча на тему 128 тикрейта. Все началось с того, что официальный аккаунт Gambit eSport запустил шуточную петицию с требованием добавить официальный сервера со 128 тикрейтом в матчмейкинг. Однако переросло это совсем не в шутку. Сам пост набрал 19 тысяч лайков с целой тысячи ретвитов. А официальные аккаунты связанные с киберспортом стали поддерживать требования в комментах и набирать такие же показатели. Вследствие за этим твитом стали появляться точно такие же большие посты, но от других аккаунтов. И не обратить внимание на такой ажиотаж разработчики уж точно не могли, так что сегодняшнее обновление с серверами может быть является результатом твиттерского восстания. Я уже много раз об этом говорил и повторюсь еще раз. Толк от 128 го тикрейта в официальном матчмейкинге чуть ли не минимальный. а у Большинство юзеров со слабым железом еще и FPS от этого просто просядет. 3 августа Лидия Заноти опубликовала у себя в твиттере анонс о том, что она присоединилась к компании Valve на должность 3D художника. Ранее Лидия работала над визуальным оформлением карт Valorant в Riot Games, и только спустя 4 месяца после перехода в новую компанию, она наконец указала, что работает в команде CSGO. На мой взгляд, это крайне иронично, что разработчик который разрабатывал типа убийцу CSGO, перешел на темную сторону и решил помочь с разработкой с собой CS. Ну и, естественно, очень радует, что команда игры не стагнирует, ее пополняют новые люди, ведь это то, чего CS давно не хватает. Пользователь Reddit под ником MorisDegad опубликовал видеодемонстрацию своей уникальной разработки. Стоящая на столе вебка считывает яркость монитора, и когда цвет доходит до абсолютно белого, скрипт активирует обтянутую вокруг монитора очень яркую светодиодную ленту, которая буквально слепит автора. Было бы прикольнее сделать это через отдельное api Game State integration, однако и такой вариант полного погружения тоже пойдет. Еще кстати мне недавно кое-что рассказали, я охерел как не замечал этого раньше, вы когда нибудь активировали молотов, а потом смотрели вниз на свои ноги, какого-то черта в юмодел отрезивали просачивается на вид от первого, в результате чего у вас под ногами кастуется фаербол, и это не фиксится уже пару лет. Ну и небольшой спойлер того, чем же я сейчас занимаюсь. Если вы вдруг не знаете, в прошлом году я выпустил видео о портировании CSGO на Source 2. Началось все с того, что мне где-то в начале апреля пришла идея попробовать перенести ассет из устаревшего первого сорса на одну из последних итераций второго, которая работает на базе дышка игры Half-Life Alex. Мотивацией для этого стало желание изучить весь процесс, через который нужно портить разработчиком CSGO для портирования игры с одного дышка на другой. В конфигурационном файле Half-Life Alyx в разделе с параметрами Хаммера можно изменить набор инструментов с Half-Life на 8 других сетов. В их числе, как вы уже могли догадаться, есть и CSGO. Остальные 7 это Dota, left 4 Dead, RPG, Citadel, DAC, DCG и GNEX. Обновление дышка делается не для того, чтобы игра лучше выглядела. Оно делается для того, чтобы она лучше работала, и для было легче разрабатывать что-то новое. На тот момент я успешно перенес все ассеты игры и адаптировал две карты на новый движок итерации Half-Life Алекс. На данный момент я готовлю вторую часть этого видео, где помимо ассетов я попробую воссоздать простики геймплей из режима Deathmatch. На данный момент я уже работаю над материалами, модельками, звуками и партиклами, а в ближайшее время займусь и аним-графом. Прямо сейчас на футаже вы видите демонстрацию работы View модулов и стрельбы на базе open source аддона Simple Weapon Base вдруг не понял, да, все это делается на базе Sandbox. духовного наследника Гарри Смот на втором сорсе. В конечном счете, я планирую перенести абсолютно все классические карты с добавлением крутых наработок от самого сэндбокса, по типу вот такого вот стекла и разрушаемых стенок. Ждите видос на эту тему и на тему сэндбокса в ближайшие недели. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно глянув прошлое видео, где я рассказываю о самых интересных новостях вокруг компании Valve за последние пару месяцев. Увидимся!